Бывает, что автопоиском каналы либо не находятся совсем, либо они рассыпаются на квадратике или замирают в процессе просмотра, то есть плохой принимаемый сигнал получается, либо он полностью отсутствует. Как определить причину, почему это происходит? Ведь никаких приборов у нас с вами под рукой нет. Удобно для этого использовать ручной поиск канала в меню приставки. И это особо актуально. Если вы находитесь и смотрите цифровое телевидение за городом, например, на даче. Вот. Обычно основные самые важные пункты меню, рассмотренные в руководстве пользователя, бывают. Но меню у разных ресиверов выглядит по-разному. Но ручной поиск каналов везде есть обязательно. Читайте описание руководству пользователя и ищите, где это находится. Вот, допустим, в ресивере Ариэль, вот в таком меню, Ручной поиск канала находится вот здесь, в каналов. У разных ресиверов может быть по-разному. Сейчас я покажу вам меню еще пары-тройки ресиверов. А вот так, например, выглядит меню ресиверов BBK. То есть здесь мы заходим в настройку ДВБТ, Поиск канала. Это и будет ручной поиск канала. Так вот в BBK. Можно зайти в ручной поиск канала. Так, например, выглядит меню ресивера Дельта. То есть, заходим в поиск канала, включаем ручной поиск каналов. Здесь поиск каналов может осуществляться только по частоте канала. Где-то по номеру канала, а здесь, видите, номер канала ввести нельзя. Ну, короче, к чему я веду? К тому, что в любом ресивере есть ручной поиск каналов. Соответственно, можно почитать руководство пользователя и найти, как... Туда попасть. Как видите, вот я сейчас нахожусь в меню ручного поиска каналов ресивера Ариэль. И для того, чтобы искать каналы, мне нужно указать либо частоту, либо номер канала. Так вот, где взять номер канала? Есть несколько вариантов. Можно воспользоваться интернетом. Можно, например, позвонить нам, или посмотреть на карту распределения эфирного цифрового телевидения Санкт-Петербурга или области, которую, по идее, вам должны были дать вместе с ресивером. Это делается для того, чтобы определить район, где расположена ваша антенна. Итак, смотрим на карту распределения эфирного цифрового вещания Петербурга или Ленобласти. Как видите, она разноцветным закрашены районы и каждому такому цвету соответствуют номера каналов. То есть, если вы находитесь вот в этой зоне где-то, то, значит, нужно настраивать 35 канал, нужно настраивать 45 канал. Здесь же даны частоты этих каналов. Если вы находитесь, наоборот, в луге, то у вас будет уже 39-й, 47-й канал. Ну и так далее все. Также можно здесь же ориентироваться, в какую сторону направлять антенну. Допустим, вы находитесь вот здесь. Вот вы находитесь вот здесь, например. Зачем вам направлять антенну на Тихвин, когда у вас ближе вот этот населенный пункт? И каналы вы, соответственно, настраиваете 21-23, независимо от того, куда была у вас направлена антенна. Для чего это делается? Объясняю. На этом экране ручного поиска нас интересуют вот эти вот две шкалы. Интенсивность сигнала и качество сигнала. Если эти шкалы пустые, то значит телевизор никаких цифровых каналов показывать не будет. Для того чтобы посмотреть, есть ли у нас вообще цифровой сигнал или нет, нам следует ввести сначала номер нужный номер канала. Вот я ввел, поскольку я нахожусь в Санкт-Петербурге, я ввел 35 канал. Либо я мог бы ввести его частоту, если бы я выбрал вот здесь вот поиск по частоте. И видите, сразу же через пару-тройку секунд появились вот эти вот шкалы. Чем заполнение шкал больше, тем лучше. Если же после того, когда вы указали верный номер канала, эти шкалы остаются пустыми, то естественно, что телевизор у вас ничего показывать не будет, поскольку нет сигнала с антенны. И нужно искать причину, почему антенна вообще ничего не принимает. Может она не предназначена для приема ДМВ диапазона, может быть она совсем не туда направлена, хотя даже если она направлена в обратную сторону... По идее, хоть что-то, но принимается. Может быть, низко стоит, может быть, плохой кабель. А может, нужно сменить комнатную антенну на уличную, либо комнатную там, поднять повыше и выставить за окно, например. Вот. То есть, причин, по которым сигнал может отсутствовать, довольно много. Но вот эти шкалы помогают это все локализовать и понять, что это. Кто виноват? Антенна, кабель там. Ну, если эти шкалы хоть чуть-чуть, но заполнены, это уже хорошо. То есть для начала, бывает, что вот интенсивность сигнала дергается. Бывает, качество сигнала дергается, просто меняется то туда, то туда, в ту или иную сторону, увеличивается, уменьшается. Вот. То можно попробовать поточнее сориентировать антенну в сторону передатчика. А вот куда направлять, опять же, нужно было ну, нужно посмотреть на карте, на карте и определить направление, куда надо поворачивать эту антенну. Увернули, немножко подождали так как шкалы меняются не моментально, а там с задержкой пару-тройку секунд. Если же изменение ориентации не меняет ситуацию, то есть шкалы по-прежнему -по ну, дергаются, вот, то больше, то меньше, то больше, то меньше, то нужно изменить местоположение антенны, то есть, допустим, поднять ее на максимально там, возможную высоту, либо перенести там, я не знаю, там, в другой угол. Там, крыши дома там ну, в зависимости от того где она стоит и вот это по идее то что я перечислил оно должно вам помочь если вы находитесь не далее чем 30-40 километров от, от передатчика потому что э, как бы цифровой вот это телевидение оно уверенно цифровой сигнал он уверенно распространяется где-то на расстояние порядка 30 километров Соответственно, все должно заработать при исправном оборудовании в плане антенны и провода. А если уж раньше вы смотрели аналоговое телевидение, а цифровое телевидение принять не можете, и у вас нет никакого сигнала, либо ресивер пишет, нет сигнала, либо вот вы просто зашли в ручную настройку, и здесь у вас вот эти шкалы ничего не показывают, то значит, надо искать причину, то есть в чем она. В антенне, скорее всего. Значит, надо подключать другую антенну и... Ну, дальше я вам покажу вам несколько антенн и постараюсь дать некоторые рекомендации по условиям применения антенн, то есть где какую лучше использовать.